Корней Чуковский Цыпленок Жил на свете цыпленок. Он был маленький. Вот такой. Но он думал, что он большой и важно задирал голову. Вот так. И была у него мама. Мама его очень любила. Мама была вот такая. Мама кормила его червяками. И были эти червяки вот такие. Как-то раз налетел на маму черный кот и погнал ее прочь со двора, и был черный кот вот такой. Цыпленок остался у забора один. Вдруг он, видит, влетел на забор красивый большой петух, вытянул шею вот так. И во все горло закричал Кукарику -ку и важно посмотрел по сторонам. «Я ли не удалец? Я ли не молодец?» Цыпленку это очень понравилось. Он тоже вытянул шею вот так. И что было силы, запищал. «Пи-пи-пи-пи-пи! Я тоже удалец! Я тоже молодец!» Но споткнулся и шлепнулся в лужу. Вот так. В луже сидела лягушка. Она увидела его и засмеялась. Ха-ха-ха-ха-ха! Далеко тебе до петуха, а была лягушка вот такая. Тут к цыпленку подбежала мама, она пожалела и приласкала его вот так.